И всем привет, меня зовут Макс Риск, мы покупаем Брау Паст, нас хватает эти у нас кристаллики, покупаем, то есть у нас будут еще дополнительные квесты, ну что ж, мы купили, смотрите, крутяк, так смотрим, 4 кристалла, конечно забрали все кристаллы, ну и ладно, с до дополнительное задание, Нам, конечно было раньше это сделать, и да, спасибо тем, кто написал мне, что нужно купить Брау Паст, вам советую, если вы будете собирать кристаллы, то вы на них, если хотите купить скины, лучше не покупать. Можно купить звездные скины. Как же я... Сейчас вам покажу кое-что. Также ящики можно купить за эти вот звездные очки. Ну что ж, давайте покажу, что я купил за гемы на эти скины. Так, где у нас булл? Булл. Вот он. Значит, это обычный, это старый, это новый викинг. Ну, на кого там еще был? Вроде бы Джесси? Нет, еще нет Джесси. Еще нет Барли, обычные. А, вот Пенни, вот точно. Вот Пенни, темный зайка Пенни. Пока что двое штучек их. Ну что ж, давайте выполним задание, чтобы прям мы смогли выбить Гейла бесплатно. Так, выиграв 6 боев в режиме она награда поимки. поимки открылась. Вот, блин, нужно было раньше это делать. Очень жаль. У него неплохие навыки. Думаю, она справится. Как думаете? Она откидывает прямо аж очень мощно. Ну, если мы проиграем, то я улучшу ее на силу 2. Если буду знать, что нужно ему силу 2. 2. Ну или ей. А вы поставьте, пожалуйста, лайк и также подпишитесь на наш YouTube канал, чтобы прям не пропустить еще новые видеоролики, а то я ему хресть так сделаю. Хопа нам. Хресть. Их два. Вот так ему. Неплохо бибим, Так мне подлагивает. Ну, что ж поделать. Все, хватит лагать. Ух ты, ⁇ -мо ⁇ Так, значит. Так, мистер Пи. Значит, мистер Пи, да? Да, все ж норм, мистер Пи, Не делай так больше. Так, кто тут есть? Или же нет? Так, я знаю, что тут есть. Кто там? ой Уйди от нас. Хлопана. Да уйди. Уй-ой-ой. Хлопана. Убивай, убивай, убивай его. уй ой ой ой ой ой ой уходим, ой Так, прячемся. Ждем его. Ждем его здесь. Хопана, хопана. А, я, я, я, отступаем. Хопана, тут три игрока остается. Нужно победить как-нибудь. Так, так, пока что. Так, уйди, уйди, уйди, два, убивай. Бля, его. Отлично, ты его убила. Только вот у меня, конечно, мало хп, ну и ладно. Б да как так, эй, как ты выиграл, мелкий? Блин, он выиграл, ну хоть победили, ну хоть слава богу. Что же вам скажу, неплохо, давайте кроемся на очки, что прям двойные жетоны, были. Так, мегаящик, давайте-ка, нажимаем на мегаящик, вы ставите лайк, подписывайтесь на канал, и я думаю, что-то выпадет, нас сейчас не подписан на канал 85 процентов это много друзья нужно исправить эту цифру давайте-ка внизу подписка и лайк жми так нажимаю пятерка как я знаю должна быть шестерка блин ну что ничего не выполнит ну прошу вас ну динамайк там немножко так так так ну -мо, давайте по-быстрому что ли наконец-то все сгенерировано удвоение жетонов вот то что я вам сказал 48 дней остается конечно было 64 ну немножко с опозданием но если вы не купили бараупас, пас у вас есть деньги покупайте это эффективно вас будет столько сундучков у вас выводит возможно легендарка и гейл если постараетесь столько копить так ждем так не подходить ко мне Копана. уйди мистер пи или как там тебе хопана хопана хопана хопана да как так вот тебе ну я не знаю ну почему а сила то <ragazol. с> почему не додумался чтобы не покупать силу всем достали меня сила богатырском покупаем что бойтесь соперники бойтесь на силочка 2 так так так ждем если я громко говорю, то извиняйте, нет такая привычка. И напишите, как же мне ее починить, тому исправить. Так, не идите ко мне, так ждем. А, смотри, тут нет вообще кристалла, так что нужно убивать. Тут будет слишком много убивает убийств и так что возможно мы победим. Почему мне такой голос, сам не знаю. Так, хоп, она по стенке, прям по стенке. Ладно, отступаем. Так, тут Макс знает, что мы туда. Ну и ладно, нам тут не страшно, тут весело. Нет, Макс знает все нам. Да? Ну все, выбилим. Э, -э, э, вы что, Тимра? Тимра, смотрите-ка. Ох уж такие, смотрите, так нечестно, эй, нечестно. Ноль кубков, не ну это позор нам. Вот блин. Что-то не везет нам сегодня. Тут браво паз возможном Не думали про это, да? Угу. Идем сюда, вот тут пока что никого нет, что тут спрятался один человек, нет, тут там. Так куда ты идешь? Ну, ладно. Ух ты, ё прячемся. Кс! Ай, это было жестко. Так, давайте, хочу хоть шестерку занять. Вот, спасибо большое, там уже пятерка вышла, потому уже четверка, нет? Понятно, как там те зовут. Вот я всех еще не выучу браузеров Ну еще говорят мне в чате, не игра в а stars уходи с ютуба. Уходи с ютуба. Так прям говорят, вот и все. Хопана, хопана, хопана. А, а ⁇ -мо ⁇ Спецназ пришел в спину. <соединяющие> но ждать, как модераторы на нашем сервере. В дискорде, на на стрим, они прям в спину мне ножи. Бам-бам-бам-бам. Вот больше я у него давать. Так что запомните, ко мне не просить. Угу. Взяли, давайте еще раз. Когда будет везучий день, тогда можно открывать сундучки и записать видеоролик, как я выбил крутого бравлера. Даже сам даже не знаю, какой крутой бравлер. Хопана. <смех> -мо, ну не иди ко мне так. Хопана. Так, уходим, уходим. Бабыщ. Дыдыч. Четыре бравлеров осталось. Вау. Так, давайте проверим, кто тут засел или никого. Так, смотрите, вау, подарочки я заберу, конечно. Подарки, забрать, подарок, забрать. Так, уходим, уходим. Так, ждем всех ага, Джесси там, там вроде бы, я как знаю, тик, опа-опа, давайте пойдем посмотрим, кто кого убил, на, на, так не честно, ага, я понял, кому ты будешь идти, сейчас я его тоже вырублю, чтобы прямо нам не мешал здесь, что, И как, ну Джесси, ты читер, эй, суперсал, зачем вы так делаете, почему Джесси невероятно сильна, уменьшите ей силы, это вообще 4 0 уже нам да? жетонов ну что мы были задания выполнили или же нет Блин, еще нет выиграй бои не ну давайте-ка или же выбрать другого бравлера то да, вроде бы так норм не подходим не подходи, а Так, выбить игрока. Блин, а он знал, вот хитрец. Ждем. В общем, ждем. Вау, вау, вау, вау. Тихо, тихо, тихо, тихо. Так, блин, блин, нас полили. Прячемся, нас полили. Он знает теперь, где мы находимся. Ай, -я -я. вот так тебе нужно, так, так. Нет, ищи меня, ищи меня. Стойте, я хочу вместе с вами поиграть. Стой, стой, стой, прошу тебя. Стой. Отлично, пасть тебе большую. Я пойду к себе домой. Пока. Ух ты, ём, не подходи ко мне. Ай, ай, ай, ай. Что вы делаете? Ну что, я скажу, зря. Нет, не подходи ко мне. Но все, Мне бы хоть победить как-то-нибудь. Так, здесь делаем. Хопа, нам. Нет, никого нет. Ну и ладно. Так, темится запрещено брал Старсе. А то мут будет в нашем сервере Дискорде. Получаю тогда. Хопана! Хопана! все выбью! все выбью! И сам! И сам умер! Ё-моё! Ну и ладно. Второе место уже неплохо. Так, так, так. Ага, ещё две бои остаются. Давайте-ка. Так, сегодня не очень день, пока что не открываем сундучки. Когда будет вести, тогда я открою сундучки, и выпадет два бравлера новых. У меня такое уже было. Эпи мафический и еще раз мифический. И эпический, да, мафический. И эпический бравлер сразу в комплект. Это было круто. Ну что, узнали меня, знали, все, больше не подходить ко мне. Так, сейчас будет стрелять, да. Да, не опасно, не волнуйся. Так, хлопано блин, меня рассекретили Они знают, что, биби. -би. Только прямо удара за спину никто не защищает. Я уже понял, по себе больше буду знать. Так, тут Б, который хочет на меня напасть. Нет? Ой-ой-ой. Нам нужно выиграть. Давайте шестое место. Шестое место хоть. Давай, давай, давай. Также напишите в комментариях, с какого года смотрите этот данный видеоролик. А ты знаешь, сейчас могут по-разному смотреть. Да ты не попадешь, я мастер вообще. Угу. Не попадешь. Я ж тебе говорю, не пробуешь, что мне лагает, да ладно. Хопана! Потом по стенке, потом хрясиму ему. Выбили, прячемся. Вот так нужно проучить всех. Ну что ж, идём. Чем меньше карты, тем нам легче побеждать еще. Так, прячемся здесь. Такая тактика у нас. Давай. Нет, никто отчет. Так, прячемся здесь теперь. Настернова вот, тактиком прячемся здесь. Он прям в размышлении думает. Где же я? Где же я? Так, тут у нас мистер Пи. Давайте мистер Пи, что ли. Мистер Пи, блин, узнал от нас. Нас узнал. Забираем мистер Пи. Так, уходи, уходи, кому сказал. Эй, какая Тима? Эй, слышите вы? Нечестно же. Нечестно же. А ну что ж, матч реванш пошел. Эй, не подходи ко мне. Ну, блин, так было нечестно. Вот, хитренький маленький ладно получаем получаем получай. еще одну давайте последнюю и будет шестерка и будет 100 геймов э -э -э, ну жетонов кстати у нас вышел видеоролик на, на другом канале называется канал риск Там вышел видеоролик как получить два не больше жетонов посмотрите и вы будете узнать ах ты мистер пи прям знает а хоть -а -а, ко мне идти. Макс, пока тебе. Давайте к тебе обратно зайдем, гостем Будем знать, что будешь там, домикем. Поиграем с тобой. Так, аккуратно. Что никого... Так, да все, Макс, иди отдыхай. Хлопана, пока Макс. Он прям такой... Стой! ох, вы такие хитренькие. А? Вы такие хитренькие, хитренькие, хитренькие. Так, тихо, тихо, тихо, успокойся, успокойся, братан. Ну блин, наглец мелкий. Вот, блин. Сейчас 9 Ну позорно, позорно. Нужно тоже Макса взять, кстати. Будем бегать везде. Лежа. Да-да-да, тебя, Мортис. Ты же будешь бегать быстрее, поэтому займешь хорошее место. Вот так выполняем квесты, чтобы прям получить больше гейм, получить больше бравлер, получить больше силы. И тогда можно уже качаться на Сейчас можно отдыхать. Опа, смотрите, там. А деньги да к тебе. Деньги к тебе еще. Вы что делаете? Эх, вам сколько лет? 13, дам. Ну да. Конечно, а? легкого тебе типа, добычи не будет меня Так, я знаю, что тут прячутся, да. Все так делают. Мы тоже так будем делать. Всё. Мы спрятались. Давайте шестое место хочу. Можно погулять. Мы с профессионалом все-таки можем избежать войны какой-то. Давайте его избежать. Ах, вы такие! ой ой ой Ну блин, спецназка! Ах ты такая! не <связать> такой! Э, блин, шестое место! Ну позорно, позорно! Нужно выиграть! Блин, они мощные! Сколько же ему лет, интересно же. Только не ⁇ говорите, что им 12, не такие мастеры. Да не пальцы поломают еще. Отлично, хоть один добыча. Да, одна добыча. Кстати, Мортис посмеялся. Очень даже хорошо смеется, Мортис. Так, все, убили его. Торум. Получаем... Что делаете? предатели мелкие ну блин ну школьники между застали убивать меня ведь состоим место а? не неинтересно с вами. мамой панический профессионалов куда вы учитесь невозможно что прям восток лет стать профессионалом невозможно не ну есть детский канал который стать популярным из за того что им родители помогали неужели есть преподаватели которые помогают им в Брау старси помощь такая бесплатная, не бесплатно за услугу там за один день 24 200 долларов хотя бы нет с учетом многовато 200 русских рублей вот так вот да, значит подходить ко мне мне скучно так вот, давайте двоих сразу вырубим. Так, так я же что спас! Пайпер! Я что спас, думай головой сначала. Дружить давай сначала, а не вообще не думают. Всегда думаю, что мы враги, враги. Какие же мне враги, а? так, не бойтесь уже. Четвертое место. Отлично, давайте уже нападать дерзко. Так, я бы хотел на пайпер напасть. на мне уже достала. Пайпер, ты где? Я? здесь сюда, пайпер. Где Пайпер? Блин, Пайпер попала. А, вот еще одна Пайпер. Хопана. Это тебе за все, Так, дальше твоя очередь, Пайпер. Жди, жди меня. Я иду к тебе, гости. Ну блин, ну блин, не успел. Не-не-не-не-не-не. Не, не, -не, -не, -не, -не, -не. не, не поймаете. Не-не-не-не-не-не-не блин пайпер как думаете сколько их лет? 15 что ли М да скорее всего на том все задание выполнено это безумие просто с этими людьми играть не круто всем громкость просмотра лайк подписка всем удачи всем пока посмотрите справа налево еще внизу справа и лизу внизу лево там будут подсказки мелкие ну как там заставки клик и смотрите другой видеоролик